Историк, писатель, член общества Дружбы Россия Греция». А какое ваше участие в этом в этой мероприятии, в этой поездке? Мы изначально вместе с моим давним другом и партнером Агафангелем Грузидисом выступали как исторические консультанты этого проекта. И сейчас мы с вами присутствуем при его финальной стадии старте корабля «Штандарт» из Порта Перей. И наше судно, наш корабль отправится по местам боевой славы, русского военно-морского флота. Также это событие тесно связано с первым, самым мощным, сильным восстанием греков против Османского ИГАК. Это восстание получило название Орловика в честь одних из руководителей похода русского военно-морского флота в Средиземноморье, графов братьев Орловых. Таким образом, участники экспедиции проследуют по Островам греческого архипелага, где в свое время находились стоянки, базы русского флота, русских моряков, русских солдат. Мы изучим э, уникальные абсолютно места, монастыри, в которых сохранились артефакты, связанные с историей пребывания русских в Средиземноморье в XVIII веке. И получим уникальную возможность э, дополнить существующую российскую. Летопись этих событий новыми фактами. В частности, в одном из монастырей, как гласит предание, хранится кортик, кинжал одного из братьев Орлова, граф Орлова. Сохранились граффити, которые сделали греческие монахи. И на этих рисунках изображены русские суда, добывающие в гавань одного из греческих портов. Хотел бы отметить, что проект имел трудную судьбу. Его родоначальником является Алексей Никулин, русский путешественник, режиссер, человек, увлеченный своим делом, путешественник, азартный путешественник и Костромское отделение Русского географического общества. Проект поддержала и Центральное отделение Русского географического общества, Поддержала Министерство иностранных дел Российской Федерации, фонд президентских грантов. Большую организационную, методическую помощь оказывала Федеральная национальная культурная автономия греков России. Собственно говоря, я вместе с, с Агафангелом Грузидисом как часть большой и дружной греческой диаспоры представляю на борту штандарта и интересы наших соотечественников, наших, э, моих земляков, э, греков России. Это весьма символично, потому что, ну, наверное, невозможно представить себе был... Невозможно себе представить русский корабль в 18 веке, который ходил, браздил волны а, Мегейского или Ионического моря, на котором бы не было бы греческих моряков. Греки тогда выступали в качестве шкиперов, лодспулов. Греки участвовали абсолютно во всех десантных операциях. И не стоит забывать, что именно благодаря архипелагской экспедиции русского флота а, в России появился Черноморский флот. В России появились новые греческие города и поселения. Балаклавский греческий пехотный батальон. Это как раз те самые греки, которые вместе с русскими участвовали в боевых операциях на Пелопонасе, в островах. А кое-кто из греков, как, например, капитан Алексиана, прославился тем, что захватил Бейрут. Добавлю, что и для греков это тоже памятное событие. Многие забывают упомянуть о том, что... Отец и дед э, национального героя Греции Теодораса Колокотрониса, Константина Колокотрониса, был участником Пелопонесского восстания. Сражался рука об руку вместе с русскими солдатами и моряками в море на Пелопонесе. Дед Колокотрониса погиб в одном из таких сражений. Поэтому имеется очень тесная связь и, по сути, события э, конца 18 века стали прологом к началу прологом к национально-освободительной революции греческого народа. В этом году ведь мы отметили 200-летие этого события. Мы отмечаем и юбилей в прошлом году Чесменского сражения, когда впервые русский флот, который вышел в простору Мирового океана, нанес сокрушительное поражение турецкому флоту. И, конечно, несмотря на все эти тяжести испытания и на те трагические последствия, Восстание греков в Все-таки То содружество, военное боевое содружество Русских и греков Дало старт и импульс К новой волне борьбы Против османских захватчиков Ну, пожалуй, наверное, это все Почему именно стандарт? Яхта Штандарт это была яхта Императора Император Петра Первого Потому что это наиболее точная реплика Судно потому что это наиболее точная реплика судна образца 18 века. Мы хотели максимально аутентично почувствовать то, что испытывали русские моряки, испытывали греческие моряки в те времена. Дай Бог, чтобы наше испытание окончилось благополучно. И это стало началом для новой серии фильмов, статей, может быть, даже каких-то художественных произведений, связанных с той эпохой. Только так, вот погрузившись во время, для нас этот корабль – это своеобразная машина времени. Только так, погрузившись в XVIII век, можно почувствовать то, что испытывали наши далекие предки. Вот э, этот корабль – действительно реальная реплика. И в нем э, такие же каюты, в нем такие же гамаки для э, моряков. И э, вы вы жили в этих всех условиях? Это, наверное, не так просто. Я еще не жил в этих условиях. Я, мне предстоит а жить стей. в этих условиях. Ну что ж, э, попробуем окунуться из комфортных условий нынешнего 21 века. Без интернета, без ежедневных, без ежедневного общения в мессенджерах, да? без привычной чашечки кофе, так сказать, э, там, компьютеров и удобного ложа. Попробуем почувствовать то, что чувствуют люди в 18 веке. Вернемся, придадим вам свои эмоции, впечатления. Обязательно поделимся. Спасибо. Спасибо, да, спасибо. спасибо вам. В Христополе. Алексей Никулин, научный руководитель экспедиции на фрегат «Стандарт» и автор будущего фильма об архипелагской губернии. А вы можете рассказать цель этой экспедиции и на что она направлена? Мы хотим изучить и довести до сведения массового читателя и зрителя уникальную историю нашего и российского государства – это создание архипелагской губернии на 31 одном острове в Эгейском море, что происходило в течение четырех лет в конце 18 века в период правления Екатерины Великой. Управлял этим всем граф Алексей Григорьевич Орлов. А вот почему именно Орлов? Почему е е е Екатерина отправила Орлова? Ну, вы знаете, если у вас есть три часа, я буду долго рассказывать. Давай вкратце. Вкратце шла война. И Екатерина решила, что пора испытать флот э -э, в реальном деле. И отправила вокруг Европы две эскадры Балтийского флота. Э -э, они зашли туркам, ос османской, э, флоту Османской империи, они зашли э -э, в тыл, в восточное море И уничтожили весь флот, в ходе Чесменского сражения. После этого Констант... Константинополь не был взят, но... В течение четырех лет они обосновались на Кекласском архипелаге, на 31-м острове. Очень сделали там ну, некое подобие губернии. Это был такой гуманитарный эксперимент. По сути, они проводили нечто, что в России в самой было невозможно. То есть они сделали парламент, написали конституцию, создали школы для маленьких детей греческих, которые... По их замыслу они должны были возглавить будущее государство, потому что управлять таким образованием, по мнению Екатерины, как она говорила, должна была порода новых людей. Собственно, вот этим они занимались 4 года. После этого война слишком затянулась, она продолжалась 5 лет, даже, даже больше. И, в конце концов, эти острова были разменены на Крым, при Азове. Россия получила компенсацию там, довольно серьезную и получила большую консульскую сеть вообще на островах. Это позволило оживить судоходство между Эгейскими островами и между Северным причерноморьем России, между Крымом, при Азове. Так был построен Севастополь, заложен Одесса, и вообще Россия получила, собственно говоря, вот юг России. Это все благодаря вот этим вот событиям. История неоднозначная, потому что управляли этим всем военные, их задача, в общем-то, воевать. Но они выполняли несвойственную им задачу и проявили в этом смысле довольно такой, ну, такой... Широкое понимание вопроса, то есть они вышли за рамки, своей, скажем так, за рамки своих функциональных обязанностей военных моряков. Они занимались совершенно несвойственным их делом, делом и в общем, делали это весьма успешно. Можно ли сказать, что архипелагская губерния стала некоторым предвестником национальной революции, которая произошла в Греции через порядка 30 лет? Да, конечно, потому что это всколыхнуло, э, в общем, так сказать, это придало импульс национально-освободительному движению. Более того, те греки, которые не захотели оставаться, вот на островах, а ушли в Россию. Они там сделали карьеру, стали дипломатами, военными, предпринимателями. И они не забыли о своих планах сделать Грецию свободной. И они возвращались, они воевали э, с кораблями Османской империи, продолжали бороться за свободу Греции. Более того, спустя 25 лет в Грецию пришел Орл, а, а, не Орлов виноват, в Грецию пришел Ушаков, который Эту тенденцию продолжил. Он, как известно, создал республику семи островов в Ионическом море. Тоже писал конституцию. Тоже в какой-то степени проводил эксперимент. Но теперь это уже была бытность Пала Первого. И действительно, спустя 50 лет, или там, Греция получила независимость. В том числе и при участии России. Машка шатает, поэтому... Обычная истории, которым 250 лет, их очень сложно экранизировать, от них мало что осталось Ну вот нечего подержать в руках, что называется Вот эта история, она очень отличается от таких Потому что от этой губернии, несмотря на то, что она просуществовала всего 4 года, от нее много что осталось Остались корабли затонувшие, пушки, якоря, остались личные вещи моряков Остались иконы, более того, по моим предположениям, одна из икон как раз была спасена с единственного погибшего в Чесме корабля Святой Евстафи, и впоследствии оказалась в монастыре Лангабардас на Паросе. И вот мы ее там несколько лет назад обнаружили, сейчас хотим провести экспертизу и доказать, что да, это икона как раз того корабля. То есть там очень много что осталось. У меня вот вопрос такой. В Греции ходят множество слухов о том, что граф Орлов был там, там, там, купил какие-то земли. Я был, например, в... Есть такой район в Кордице, так? там монастырь есть, Петра, Мони Петра. И там... По крайней мере, монахи этого монастыря утверждают, что эту территорию всю приобрел в свое время граф Орлов. Вообще, вот таких слухов много в Греции. Там, там, там. Как Какие-то есть теории на эту тему? Ну, а, как вам сказать? Вот конкретно этого эпизода я ничего не могу сказать, я не в курсе. Но действительно, Орлов иногда давал средства на землю. Для... Дело в том, что Греция многими ошибочно считается православной почти 100 процентов это на самом деле не так например кикладский архипелаг там есть острова и есть городки где в основном превалирует католическое население да и как раз вот православные настоятели разных епархий обращались к орлову с тем чтобы он помог им построить церковь. И да, например, на Тиносе я точно знаю, что Орлов давал средства на постройку креп... Ой, я виноват, не крепости, а церкви. Там даже герб российский, Екатерина. То есть это, вот, это его бытность было построено и средства, насколько я знаю, давал именно Алексей Григорьевич Орлов. Он купил, например, в Пизе, это в Италии. Он купил дом для того, чтобы там учились дети. То есть это, у него этот гуманитарный эксперимент, школьный такой, так называемый, образовательный. Он проходил не только в Греции, в частности, на острове Наксос. Это происходило и, допустим, в Италии. В Ливорно там стоял флот. Ну, он тоже, так сказать, одни корабли через Ливорно шли в Кронштадт и, наоборот, из Кронштадта в Архипелаг. И Орлов там часто бывал, решал всякие дипломатические вопросы и, в частности, решил купить дом. И там привезли детей, они там учились. впоследствии это дети оказались в Санкт-Петербурге, когда экспедиция закончилась. Был заключен кучу карнаджийский мир. Э это вот эти дети, они уехали в Санкт-Петербург и уже доучивались там, ну и, собственно, впоследствии стали военными, дипломатами, предпринимателями. Я могу называть их там, очень много имен. Я понял. Хотел немножко вернуться к вопросу республики, скажем так, губерния. То есть можно назвать республикой или это пока только чисто губерния? Я думаю, что ее можно назвать республикой, поскольку э, все-таки это был парламент, от каждого острова было три депутата, и да, они принимали участие в управлении, потому что военные все-таки хотели, чтобы это впоследствии стало самоуправлением. Изначально это было военное управление, но впоследствии э, они начали создавать вот этот вот орган управления, и опора была именно на него. Я бы не сказал, что это такая вот однозначная история, что, вот, как я говорю в истории, нет на 100% ни ангелов, ни бесов. Русские допустыкали какие-то ошибки, но в целом этот эксперимент был достаточно успешным. Они занимались несвойственным им делом и справились с этим довольно хорошо. А чья именно инициатива была создать вот такую вот систему с парламентом, с депутатами, ну, фактически республику? Это Екатерина придумала или это идея Орлова была? Это идея и адмирала Спиридова. Идея Алексея Орлова и, разумеется, Екатерины. Все это происходило с ее санкцией. Более того, очень в то время, в 18 веке, существовало очень много проектов создания так сказать, утопического общества, идеального какого-то. Но это были в основном только проекты, проекты, Никто не знал, как это в реальности работает. То есть это эксперимент. И единственное, кто пошел на эксперимент, у кого получилось и у кого для этого была возможность. Это был Орлов и Екатерина. То есть они, в отличие от вот этих утопических идей, сделали шаг в этом направлении совершенно конкретный. К тому времени парламент был в достаточно многих странах, по крайней мере, как минимум в Англии. Но там, там, не, там была королева. Здесь королева какую роль выступала? В данном случае императрица. Императрица, она, ну что, она дала добро на этот эксперимент, а это были ее планы. Более того, планы освобождения единоверцев, они вот э, в качестве целей этой экспедиции, они существовали наряду с военными. То есть главная цель, э, собственно, флота была прийти в Восточное Средиземноморье одолеть э, Османский флот и быстро закончить войну. Но вторая задача, она была, так сказать, она была задумана гораздо раньше, чем эта экспедиция состоялась. И это освобождение единоверцев. То есть, такие планы у нее были. И эти планы, они не были, скажем так, закончены, завершены к моменту э, окончания экспедиции. Греческий проект продолжал оставаться для Екатерины актуальным и после того, как флот вернулся из архипелага, есть какие-то еще мысли? Но мысли, мысли много. Да, на да, мысли много, да. А Я... то, что, что интересно, вот чем интересно для вас лично эта экспедиция? Ну, интересно то, что ты можешь прикоснуться к этой истории не из учебников, а вот просто реально. Ты можешь нырнуть и посмотреть часть вот этой вот кусок российской истории, которая лежит на дне. Это же интересно. Более того, это, в общем, в какой-то степени развивает туризм, потому что мы же не первый год снимаем фильмы в Греции и раньше, так сказать, для нашего российского телевидения. И это каждый раз оживляло туризм, в частности, яхтенный. Люди могут прийти, люди могут посмотреть живую, попасть в эти монастыри могут сами с маской с трубкой понырять не трогая ничего просто посмотреть как это выглядит сверху видеть эти якоря увидеть в конце концов эти останки этих кораблей ну и так как вы сюда попали Колисты страны, что лист Да. И как вам нравится? Ну, не очень необычно. Я думаю, такого в жизни у меня точно больше не будет. Да, Никогда. Это правда. Вот когда говорят, и показывают, вы, когда сам начинаешь ходить на какие-то аттракционы, например, там американские горки, что-то в этом роде, это вообще не сравнится с тем, как мы, например, сегодня залезали на матч. Да, вот, это, это, очень... это вообще, то есть, вроде бы адреналины там и там. Это же только приехали. Да, но мы вчера приехали. Сегодня как бы первый день официально полностью. На мачте очень красиво, я вам советую слазать. Ну не лазать. Еще нет. Это очень красиво. Покажите, я так его немножко во время, так ветерок сейчас поднимется, баллов 5-6. Да. И <сöring> вам будет? там туда-сюда, так, так, <сöring> так, вот так, поэтому так. я еще подумаю на а как, а как у, у вас морская так. болезнь? Мы Проверим. Проверим. Потому что говорят, очень приятное удовольствие. Наверное. Надеюсь, что все хорошо и мы не будем привязаны. Ну, соленые огурцы помогают. Да. Надо было взять. Проверено. Спасибо за совет. А вообще вот как как почему вы захотели сюда прийти именно в эту команду на этот корабль? Мы участвовали в конкурсе историческом вот и э, нам предоставили такую возможность. Мне кажется это очень круто быть частью такого проекта огромного, который очень большой вклад вносит. Еще же нас ним, фильм снимают который будет показывать нашим сверстникам. Да. Это Это Желание зажатиться не немножко, слушать? я правильно понимаю? Ну, нет. <свят> Просто получается, что вот мы, пока мы здесь будем в этой экспедиции, мы будем изучать историю, а вот в данный момент, пока мы здесь, мы еще и новую историю пишем сами, uh -huh. потому что мы вроде бы изучаем древность и все, что было раньше, но мы в будущем сделаем историю настоящего, и сделаем и в будущем ее покажем. И вот это заставляет задуматься над тем, что ты здесь делаешь, для чего ты нужен и какие эмоции у И в жизни пригодятся. Да. Потому что я вот, например, жизнь хочу связать с историей. Мне кажется, это такой опыт для меня будет серьезный. Ну, лично у меня тоже я на международное право, и мне кажется, это хорошая тема для изучения, потому что все-таки взаимодействие двух народов, даже нескольких народов, это... Интересно в плане истории, в плане будущей политики. Потому что мы же знаем, что политика завязана на человеческих отношениях между собой. Поэтому лично для меня вот с этой стороны интересно изучать. Ну, главное, чтобы они боялись моря. Это да, самое главное. Осень, сейчас пошли период штормов, и будет весело. Спасибо. Солнышко есть, мы пока. Солнышко есть, да. Вчера был дождь. Да, ну не сильно, кстати, такой. Циклон, циклон под названием Афина прошел мимо, yeah. пока нам повезло. Слава Богу, как Хорошо, спасибо. Yeah. Я так понял, вы из аборигенов, я так, я, то есть из Старожилов, если быть точнее. А сколько лет вы на этом корабле? Ой, сложный вопрос. Вообще его правильно назвать корабль или судно? Корабль. Корабль. Это военный военный. Пушки, военный. Значит, корабль. Военный, понятно. А сколько лет вы на нем? Ну. Это сложный <свят> вопрос. <свят> Начал я, ну, допустим, 2003 Сочек, но с 18 ну, лет. С, с, с волонтером, да, мне тогда было лет 16. Вот. До, до третьего помощника, до второго помощника, до старшего помощника. Ну и много раз пытался уйти, ну и много раз Последний раз мне хватило на пять лет, ну жизни на берегу. Ну много, много чего там а сейчас, сейчас захотел... какая должность у вас? Старший помощник. Старший помощник капитан, ну это серьезно. Просто, просто, просто. Да, ну мы как всегда в новых наших тренингах предупреждаем, ты пытаешься бросить идти, там начать нормальную жизнь, а потом тянет. Если вы пришли сюда, опасаетесь. Можно влюбиться и, и пропасть. И... От моря, да? От моря, от корабля, да, от атмосферы. Ну Посмотрите, люди постоянно разные, но постоянно хорошие. Не знаю, как-то попадается, что у нас постоянно хорошие люди. И это хорошо. Как вас зовут? Женя. Женя. А вот э, насколько сложно в плавание на этом суть, на этом корабле. Ну mm. oh. <звы> смотря, что тоже опять-таки говорить сложным. Если кого укачивает, и ему сложно качка. Кому-то сложно там, Ручки еще слабенькие, тягать паруса. Ну, неожиданно для нас тут последний месяц оказалось сложным жесточайшая погода Средизем... Средиземноморья, 30 градусов жары, за 30 градусов жары, влажность неимоверная, мы вдоль Африки шли, просто все спали под тентом на палубе, даже внизу невозможно, вот это тоже сложно, все говорят, о, классно, там, курорт, там, фаль. Да. то здесь нету, да. а это жестко, а ведь на подобных, ну, на побольше кораблях, они же ходили и вокруг света, и на другие континенты, и экипаж был значительно-значительно вот больше, да. чем у нас. И как они жили, я вот не представляю. С потухшей водой из бочек, с солониной, на такой жаре. Нам-то не слава. Ну, это, да, как говорится, хорошо там, где нас нет. Когда, нас, когда холод, скорее бы пожарче, когда жарко, скорее бы похладнее. А что самое сложное во время плавания на этом корабле? избежать межличностных конфликтов, ну как быть спокойнее, все так или иначе могут накосячить, надо спокойнее относиться, уметь прощать друг друга за мелкие ошибки, самое сложное да, это вот держать хорошую атмосферу, особенно если ты долго плаваешь с одними людьми, в очень замкнутом пространстве, а дисциплину с новичками. Ну, как-то получается, Получается оно вообще само. Люди, опять-таки, приходят в большой степени самоорганизации, душевной, внутренней, и могут сами себя контролировать и поддерживать, принимать наши правила и поддерживать. Вы тоже с строим или с другого города? Не, я из Питера. С Питерской. Тут вот у нас капитан из Костромы, девушка из Костромы тоже самое, а это остальные члены экипажа, тоже с разных мест. Ну, у нас один из помощников из Бельгии. В мирской жизни инженер, инженер-электрончик, приехал как-то волонтером. Все, теперь хоть и бельгий, по-русски. Шутит по-русски, что это показывает его значительнее всего за каких-то пару лет. Прикипел тоже и пропал, приезжает надолго, mm -hmm. на два, на три месяца. Ну, девочка, она, она русская, но из Америки с американским паспортом, mm -hmm. мальчик из Израиля, ну, мужчина из Израиля, кто-то из Латвии, сейчас еще барышня из Латвии. Ну, это нормально, интернациональный экипаж, ну это даже mm -hmm. хорошо Разные мировоззрения, mm -hmm. разные отношения, живаемся. Бывает даже забавно, если достаточно длительное время какой-то свой язык образовывается, смесь национальных и там с английским. Ну плюс mm -hmm. же. жестов, пальцами. Интернациональный экипаж, считаю, дружба народов.